Меня зовут Юлия Ручка, я из Харьковской области. И в компании ТЛС я, ну, наверное, недавно, с 20 ноября. Вот. Перед этим я хочу сказать, что я вообще поклонник БАДов, поклонник фитокомплексов и люблю лечиться, вот, как бы поддерживать организм свой таким образом. Но то, что я, тот, тот результат, который я получила в ТЛС за месяц приема, я не могла получать, получить на, в течение нескольких лет. Когда я была в других компаниях, вот что я, я пришла на продукт, я пришла на чай, инстант. Я хотела сбросить вес, вот, но я не знала, что я попутно получу очень много результатов. Значит, что в первую очередь это то, что порядок в животе, нет вздутия, нет метеоризма, нет тяжести в желудке. Вот мне это очень порадовало. Улучшился мой сон. У меня были проблемы, я не могла долго заснуть. У меня были всегда, когда я ложилась спать, у меня были холодные ноги. Вот ложусь и все, и ноги как ледяшки. И вот пока не нагреются ноги, я не могу заснуть. Только я заснула, тревожный сон, я просыпаюсь. Я за ночь могла проснуться, ну, три три раза могла проснуться. Еще меня очень давно уже преследует как бы менее рук, вот особенно ночью. Я просыпалась от того, что болят у меня суставы в плечах, в локтях, у меня болят руки, Они мели, они просто не слушаются меня, мне нужно встать, помассажировать, размять, потом я не могла заснуть, вот, буквально принимала немножко там, ну, может, День-два, и я заметила, что я сплю, я просыпаюсь утром и думаю, о, я проснулась утром, не среди ночи, ничего не делала, никаких массажей, ничего, как бы, и, и не просыпалась, и не тревожный сон. А что еще я заметила? Что перестала я нужнуть ночью, я теперь сплю под одним одеялом, потому что я спала уже под двумя одеялами, не могла нагреться. А теперь, на погоду у меня не крутят ноги, это была проблема, я тоже я парикмахирую, как э, Таня, и э, крутили ноги, особенно вот на погоду, сейчас я забыла, что это такое, головные боли, э, я не сторонник аптечных и фармакологии, да, не сторонник, но тем не менее, у меня в, таблет, э, в тумбочке всегда был фармадол, чтобы не болела голова, сейчас я его выкинула, он мне не нужен, у меня голова не болит, вот у меня просыпаюсь я бодренько, каждое утро проснулась, и уже спать не хочется, уже хочется встать и что-то делать. Я занимаюсь зарядкой, в частности, китайской жиротопкой, кто знает, это такая ритмическая гимнастика. Вот, по полчаса я занимаюсь этой гимнастикой, потом у меня, я прохожу по 10 тысяч шагов. Что я заметила, отметила для себя, нет крепатуры после занятий, нет крепатуры, вот ноги не болят, когда... Потому что я и под гору хожу, не по ровной местности, а по пересеченной. Значит, что еще не болит? Бодрость, ясность, ума, легкость, легкая походка. Я прохожу 10 тысяч шагов, и я бы еще прошла. Мне просто вот хочется идти, хочется двигаться. Энергия, прилив энергии. И что самое главное, зачем я пришла в ТЛС? Я получила этот результат. Я сбросила 10 килограмм за э, Буквально за месяц. вот Потом э, немножко у меня остановился вес, ну как бы вся при, чуть-чуть, а сейчас опять понемножку набираю я опять обороты и я хочу сбросить еще, ну хотя бы килограмм 15, потому что сейчас у меня вес 96 килограмм. Что еще отметила, что уходят папилломы, улучшается качество кожи. Я заметила, что мне после душа не нужно мазаться кремом, и не, вот, нет такой сухости кожи. И вообще, ну, а еще самое главное, что когда я, вот, я сбросила вес, я переживала, что кожа будет обвисать. Ну, никто не отмечает, все отмечают, что я наоборот похорошела, и я себе отмечаю, что кожа не обвисает, как бы сброс веса идет красиво вот. да и это все это все все результаты я получила принимая лишь чай инстант, вот и сейчас я хочу купить себе еще другие продукты я послушала товарищей да я вот хочу попробовать еще эти продукты но все эти результаты только на начало